Пошел вечером с девчонками поиграть, так еще и они сказали, что я им больше не друг. Что я подсосал у них все киллы. В общем, смотрите до конца, не забудьте прожать лайк, иногда будет мат. Лайк, подписку, комментарий. Спасибо за просмотр, погнали. Кулибен блядь, граната с гранаты просто бля забрала челика. Нифига. О, я тоже такой хочу. Классно выглядит. Блять, они тут со всех сторон. Блять, твою мать. Блять, и тут, и тут. И там. Снайпер за деревом сидит. оставьте ослан а как всегда впереди ага, планеты все. всей пульки свои -то. начинается короче Можем не играть да, я так понимаю Да, да, да, да. А, а какой? Пуп, пуп. А пойдет он драться понятно понятно <звы> Ну, понятно и Гаренчика убил бедного. Мне похали, ты полетела сейчас. Ну понятно, я, короче, разворачиваюсь сюда обратно. Не вижу смысла вообще. Немец Немецкие. Немецкие. все понятно да вот так да все 16 килограмм понятно все блин даже не вспотели то что такое? не знаешь знаешь что я сейчас, сейчас сделаю короче сейчас я зайду в список друзей удалю аслана из друзей все до свидания мне такие друзья не нужны мы не друзья больше